Если вы хотите купить гостиницу у моря, а тем более по цене значительно ниже рынка, то это видео для вас. Обязательно смотрите его до конца. Друзья, всем привет! Гостиница у моря – это готовый действующий бизнес уже 10 лет. И чуть позже я озвучу, почему ее продают. Ну, красиво здесь. Стеночка так плющем затянута. Это, кстати, летняя веранда. Жень, с чего начнем-то? Дим, ну до моря 150 метров. Да, кстати, до моря всего 150 метров. Гостиница очень выгодно расположена. Непосредственная близость к морю. Находится не на поездной трассе, но на улице с большим трафиком. Нет шума, выхлопов транспортно. Спокойный, респектабельный район, рядом в шаговой доступности много магазинчиков, сувенирных лавок, салонов, красоты, кафе-баров и так далее, так далее. Пляж в этом месте достаточно широкий, хорошо оборудованный, галично-песочный. Прямо на пляже, помимо множество дневных развлечений. Ночная дискотека на открытом воздухе. До центра Лазаревского района всего 20 минут пешком. Там же торгово-развлекательный центр, аквапарк, дельфинарий, боулинг-клуб, Макдональдс, ЖД-станция. Кстати, до самого центра Сочи на Ласточке всего один час езды. Жень, давай быстрее напивай кофе и погнали, а то солнце уже заходит. То есть это была летняя терраса, мангальная зона, все так красиво. Значит, начнем с улицы, потом покажем столовую, потом все номера и, собственно, саму квартиру, где живут продавцы. Гостиница у моря находится на улице Победы. Друзья, летом здесь действительно народ кишит, как муравьи. Очень проходная улица. Это, кстати, действующая шашлычка. Вот здесь вот очередь образовывается. Даже еще... Угли остались. Итак, двигаемся дальше. Столовая. Изначально здесь было все спланировано, чтобы тут была столовая. Но можно все переделать. Сделать зону ресепшн и так далее, так далее. Так, свет, где свет, свет, свет, свет. Черт подери, свет, где включается. На самом деле это действующая столовая на 80 посадочных мест. Просто сейчас это э, все свернули, все убрали. Вытяжка, электричество, плиты, в общем, все рассчитано на данную столовую. Жень, покажи, пожалуйста, комнату обслуживающего персонала, потом там два санузла. Юра, не могу сейчас говорить, перезвоню вам. Это все помещение, значит, 162 квадратных метра, если я не ошибаюсь. Двигаемся дальше. То есть это классная столовая, которая будет приносить вам дополнительный доход. Поднимаемся выше. Вот это мне нравится, что все блющиком затянуто. В общем, по документам здесь получается 520 квадратов. Внимание, дальше будет самое интересное в самом конце видео. Я не только про цену. 29 действующих номеров. Также можно увеличить площадь еще на 12 номеров. А, возьми паузу в основном типовые номера как бы мама папа сына дочь и придомовую территорию покажи Жень. пойдем дальше про туалет чуть не забыл но ну, обычный с душевой кабиной поднимаемся выше так об этой зоне чуть позже жень покажи вот этот номер он рассчитан на троих на двоих человек санузел в принципе такой же может туда не ходить а тут есть оказывается номера с такими интересными фишками покажи то есть если вы приехали Например, компания из четырех человек. Одна парочка здесь, не врубись в телевизор. Санузел можешь не показывать, он такой же. А другая парочка здесь. У каждого свой вход. Но решили вот тут затусить? Получится классно. Серега, иди сюда. Расскажи вот про это помещение. Значит, помимо уже указанной столовой и шашлычной, которая находится на первом этаже внизу на улице, здесь еще вот помещение летней кухни где э, все отдыхающие... То есть тут расставляются столы, да, и все отдыхают пищу, и каждый на своем столике э, принимает пищу, обедает. И напомню, что гостиница у моря имеет уже 29 действующих номеров. И в 12 еще можно немного вложиться. Теперь идем смотреть хозяйскую квартиру. Она около 100 квадратных метров. То есть вы можете здесь жить и управлять данной гостиницей. Вот здесь те отдыхающие, которые годами приезжают. Знают, как себе вести, да? да а да. вот отсюда это мое. Сразу извиняюсь за живой бардак, но потому что в квартире живут. То есть это прихожая, вместительный шкаф, туда мы заглядывать не будем. Это первый санузел, он совмещенный. Также есть гостевой. Первая спальня. Просторная кухня-гостиная. И друг. Животных в кадр, пожалуйста, Жень. Цветочки, арбузы, спальня. Еще одна. И балкон. С видом на море. Друзья, до пляжа Дельфин мы реально шли всего две минуты. И пляж Дельфин в Лазерском районе считается одним из самых лучших пляжей. Теперь самое главное – это цена. Значит, площадь 520 квадратных метров. Внимание, без учета э, балконов, террас и так далее. 65 миллионов стоимость, вот даже поделить 65 миллионов на 520 квадратов, это получается, ну, просто подарочная стоимость, реально. То есть здесь окупаемость ниже, даже меньше 8 лет. Поэтому, если вам нужна гостиница возле моря, не затягивайте, пишите, звоните по телефону, который появится на ваших экранах. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока.